Всем Привет, дорогие друзья, с вами блокчейнл, и сегодня будем дальше играть в Baby and Yellow, потому что мне очень понравилось и вам понравилось очень, так-то будем ее продолжать проходить. Я думал, что мы уже прошли, оказывается, на комментариях написали, что ты еще не прошел, и там самое интересное будет и дальше. Но сейчас мы посмотрим, что там будет интересное. Ну, если малыш уже написал Не бросай меня, оставайся здесь навсегда Мне это уже не нравится, походу Мне придется опять взбегать от него И, наверное, там опять монстры какие-то будут вот, вот эти вот дьяволы, наверное Ну, скорее всего, посмотрим Да Сразу хочу пожелать всем приятного просмотра Тем, кто кушает И просто приятного просмотра Выход А, ну так это мы видели. А, ну А че я на лифте приехал к нему? тебе весело, да? Мне весело. Хватит, хватит танцевать. Что нам делать? Выход. Покормить им малыша. По-моему, мы кормили, ничего не получилось у нас. Так, ключ я не помню. Рабочий. Там нет. Я тебе, я не хочу. Я этот возьму. Окей, малыш, все, я пошел. Все, я пошел. Я сбегаю тебе. Ты меня задолбал. Чуть заперто, запер таки. Так, паровозики. Ч ⁇ можно реально сбежать? Ага. Хрен, я не сбегу, наверное. Покормите малыша. Неудача. Я его не обязан был кормить. Уложите малыша спать, усталый мальчик. Ч ⁇ с тобой делать? Я пошел дальше, все. Ты сиди там, короче. Ч ⁇ ты тут делаешь? Тебя что... Шо... Тебя что, там из катапульты выбросили или как? Что с ним творится? Так, я поехал. Я пошел, короче, малыш. Ты меня, короче, затолбал, я пошел. Нет, ух сп... ты ничего себе, что ты меня в лицо бросаешься? Страшно же уже становится. Я в один часов снимаю. Нельзя так делать. Блокчейн боится уже этого. Этого, сейчас какая комната, я понял. Я пошел, короче. В смысле? Опять саново? Чё, как что пройти вообще? Смотр ТВ. Тебя хочется спать. Да уже после этого не захочется больше спать. Чё это такое? Ах! Блин. Чё происходит? что это было? Малыша уже нету. телевизор телевизор ай-яй-яй а как не пройти блин смотри телевизор этот не на меня смотрит, не страшно не на меня смотрят не надо меня телевизор я хочу происходит Нет, я хочу пройти Телевизор. Мне не интересно. Дайте пройти, пожалуйста. Как это пройти? Пошел нахрен, малыш, ты чё? Нормально пройдем. Пошел нахрен. Малыш. Как это пройти, блин? Тут телевизор стоит. <звы> В смысле, не все на меня смотрят. Я, я не надо, я голый. Я, не, надо, я, не надо. Не надо. Не надо меня смущать. Телевизор. Ну, зачем? Ах ты жестко, как тут все. Это только получается начало. Я сваливаю. Блин, закрыто. Все, я сваливаю. Опять тут телевизоры. А -а -а -а -а. Хватит это делать со мной. Нет, хватит. Фух, надоело. А, ты что делаешь? Куда ты уехал? Опять телевизор. До свидания. Ага, мне просто не смотреть опять, хорошо? Просто не смотреть на телевизор, просто не смотреть на телевизор. Все, вот а, главное вот это повторяйте. Посмотреть телевизор. Да я ведь посмотрел один раз и все и проиграл. И теперь спать не буду. Опять. Я тогда не спал и сейчас не буду. Тогда еще было такое полегче, ну там сбежал еще и ну хрен с ним. Опять он на троне следит, блин. Очень усталый мальчик. Да он вообще офигевший мальчик. Теперь сейчас на блин заперты что вообще уже страшно очень очень страшная игра я думал на не она не такая сложная И или ну, ах ты блин время сна я понял я думал она такая в принципе да, легенькая а, очень длинненькая давай силуэт уберем эту, эту пожалуйста Это что такое? Это что за дьявольские эти вызовы сатаны? Это чё, сатана? Так, да хватит, замолчите, он сейчас реально проснется. А все, а я все а все из а дьявол все а я все взял, а я все взял, а все а все я все опустил голову с рогами вперед диким криком и воем слепо несется к туманной карку Каркузе. Карказе? каркозе кому несется Карказе, каркозе опять все заново ну ты задолбал меня просто заманал исчез естественно сейчас какая-то а что не удалось мне? Стоп, стоп мне не удалось его уложить получается Давайте, высвечивайся. Высвечивайся. А, здорово. Мне не удалось, короче, походу. А что делать надо было? Я понял. Вас. Здорово, сатана. Угу. Идем со мной. А что делать? Пошел нахрен отсюда. все пошел. ты, ты Твое место в аду, короче. Не бросай меня. Да, бойтесь. Да, я уже боюсь. Я уже всего боюсь теперь после этой игры. Неудача. Да, нет, по-моему, у меня все удачно так раз. Уторочил. Это что такое? А что это такое? Нет, сюда. Окей, полезли. Уязвимый. Я уязвимый. Выход. Так, тут нет выхода, вы в курсе? <связывая> а, ты кто? Ты кто? Он сдох. А, я все, я понял. У меня налево, короче. Я понял, все. Хорошо. Опять вы эту хрень говорите. Реально сейчас сатана уже вызвался давно. Но он на ваш вызов пришел. Мне, короче, придется сюда прятаться, я так понял. В следующий раз. Но когда я сейчас, получается, от него бежать буду, мне тоже так же. Это, короче, подсказка. Как мне выжить от него. Я понял, короче, как. Побежали. Нет. Побежали. О, есть. Так. О, я тебя нашел. На поезд. Будешь поезд? На. Я тебя нашел. Да Пошел ты нахрен. Шахматы играй, король тебя. Я шахмат. Все. Сейчас будем опять сбежать. Бегать от него, да? Побежали. А, Пошел нахрен. Короче, бежим. Заперто. Нет, пошел нахрен. Я знаю, куда бежать. Нет, не надо мне. Бежим. Да, малыш, ты что натворил опять? Он мне за подленки делает. Я знаю, мне сюда надо. Я знаю, куда мне надо. Я знаю. Все, давай. давай Бегаем. Ее, я сбежал. Я от малыша сбежал. Ее, беги, маленький кролик. Ты не единственный, всегда буд, будет еще. Да я какой кролик? Я, вообще-то, нянька его был. Ага, страшно очень. Не, ну реально страшно. Спасибо за игру. В 2022 будет очень много интересного. Наверное, надеюсь. Новые области, колоннг, -колон, наряды, истории. А можете пока следить за новостями в, в Дискорде. Не, ну я, конечно, буду просто посмотреть. По, на по получается, обновлением посмотрим если будет обновление в стиме, тогда я посмотрю, а так пока все, я прошел всю игру получается, но если будут обновления конечно я буду снимать, я я это от него буду сбегать еще долго наверное, там новые конечно разрабатывать что-то наделаю там, еще больше будет у меня хорроров, получается моментов хоррорных, будет больше наверное там сатаны, там еще новый какой-то придет сатанишка а пока, в принципе, все на этом. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите э, прохождение, если оно будет когда-то, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.